Приезжаешь, говоришь, вот мои деньги, если вам нужно, я готов купить, но дешевле той цены еще на 20%. Плюс предложение все-таки надо понимать сейчас значительно больше, чем людей, которые покупают с торгов по банкротству. Целый набор торгов, где ты можешь либо взять в аренду выгодно, либо просто это купить. Когда они покупаются ниже рынка, и потом сразу вставляются на продажу на 20-30% дороже, В сегодняшнем видео поговорим о семи способах, как купить доходную недвижимость ниже рынка. Почему это важно, я рассказал в предыдущем видео, которое называется «Стоит ли пилить недвижимость или не стоит?». Поэтому, если ты не видел, в описании оставим ссылку, обязательно его уже посмотри. Итак, а самое главное, что необходимо понимать, то что доходность создается на этапе покупки, то есть если ты можешь купить недвижку ниже рынка, это самая важная часть твоего исследования, твоего инвестиционного проекта, это максимум внимания как раз в зону покупки, когда ты берешь недвижку по рынке, ты сразу лишаешься возможности выйти выше рынка, потому что недвижимость будет дольше продаваться, если ты купил изначально ниже рынка, то ты можешь продавать по рынку, это будет более ликвидно, плюс тебе не обязательно использовать весь спектр штурмовых конструкций. Не обязательно переделить недвижимость на студии, не обязательно увеличивать эти юридические риски, не обязательно сдавать в посуточную аренду организовывать посуточный бизнес, потому что очень часто просто обычная стратегия длительной аренды будет также работать, все зависит от того, насколько дешево ты купил. И в сегодняшнем видео мы поговорим о семи способах, как купить недвижку ниже рынка, поэтому если эта тема тебе актуальна, обязательно смотри это видео очень внимательно до самого конца. Я расскажу о своем личном опыте, потому что практически каждый из этапов у меня, во-первых, есть свои собственные примеры. Я расскажу о том, какие ошибки я допускал, какие кейсы у нас, собственно говоря, есть, почему мы выбирали то-то иное. На самом деле, территория инвестирования с 2014 года, мы очень многие вещи тестируем на себе. Если ты смотришь нас недавно, я прямо сейчас рекомендую тебе, во-первых, поставить это видео на паузу, перейти по ссылке в описании. Там есть инвестиционный марафон, на котором мы создаем пассивный доход за 4 дня. И как раз на первый день мы создаем пассивный доход, а на второй день мы очень детально разбираем арендные стратегии. Всего 4 дня, если ты... Думаю, что нужно не просто смотреть теорию, а реально переходить к практике, то поставь видео на паузу, переходи. И, собственно говоря, потом зарегистрируйся, получи там несколько бонусов, потом уже сможешь продолжить просмотр. Итак, первая стратегия это построить недвижимость. Это звучит банально, но на самом деле это очень часто спасает, когда вы, например, используете достаточно дешевые технологии строительства, каркасное строительство, модульное строительство это когда слабая недвижимость изготавливается на заводе. Мы в Уфе, когда строили пасек, очень большую часть Частей домов мы изготавливали как раз в закрытых помещениях, и по факту приезжал конструктор, который просто вместе собирался он был теплый, потому что, используясь, во-первых, тепловизор. Но ну, суть не в этом, суть в том, то, что недвижимость можно делать дешево. Если это будет поточная, каркасная технология, если это будет модуль, если это будут контейнеры, например. Но ну, Опять же, каждый решает для себя сам, что это выгодно. Но построить часто может быть более выгодно, чем купить ту же небольшую площадь. А вторая очень крутая стратегия, и на самом деле мы с небольшой группой инвесторов реализуем такие стратегии постоянно. Сейчас есть тоже объект, поэтому тоже если будет тема актуально, можете написать и присоединиться к нашему закрытому пулу это торги по банкротству, то есть суть в следующем, что банкротится какое-то предприятие, у нее есть имущество, недвижимость, которая реализуется с торгов по банкротству и за счет того, что процедура она достаточно регламентирована по закону, там не так много покупателей, как например на внешнем рынке, да, то есть ты не можешь использовать ипотеку, часто есть сложности с тем, чтобы поехать на объект просто посмотреть, потому что а, показ организуется в определенное время, плюс предложение все-таки надо надо понимать, сейчас значительно больше, чем людей, которые покупают с торгов по банкротству, поэтому часто цена на этапе публичного предложения падает очень сильно. Третий вид, где можно купить недвижимость ниже рынка – это муниципальные торги, особенно, если это касается вашего региона, если это не Москва, потому что в Москве за вкусные лоты всегда идет битва, и не факт, что ты там купишь ниже рынка, но если это… Региональные торги, которые все они публикуются по закону на сайте торги.gov.ru торги.gov.ru Ты можешь зайти на этот сайт и в разделе продажи имущества просто вбить и посмотреть, что там предлагает, Что предлагает управление земельных отношений, что предлагает э, департамент потребительских рынков и так далее Целый набор торгов, где ты можешь либо взять в аренду выгодно, либо просто это купить И обрати на это тоже внимание в своем городе Четвертая история – это срочный выкуп, то есть срочный выкуп у частных лиц за наличные, то есть это работает, когда человеку, например, нужно срочно погасить кредит, он заложил, например, эту недвижимость и взял кредит под высокий процент, и он не может его оплатить, поэтому он просто эту недвижимость продает, либо он не может платить ипотеку, соответственно, он падает в цене для того, чтобы реализовать этот объект в досудебном порядке. Такие лоты искать, на самом деле, достаточно просто. Нужно просто вот эта тебе фишка, если ты ее внедришь после просмотра этого видео, я буду очень рад, потому что она работает очень круто. То есть тебе необходимо настроить подписку на фильтры в авито и в циане и сделать таким образом, то чтобы тебе приходила, к примеру, подписка вся недвижимость, жилая, например, в Москве, которая дешевле 150 тысяч рублей за квадратный метр и меньше 100 квадратных метров, ну, условно, да, либо ты настраиваешь этот фильтр для своего города, и каждый раз, когда будет появляться новое предложение, чаще всего человеку нужно именно ниже рынка, ты там можешь еще применить еще и пятую технику переговорную, да, когда ты просто приезжаешь, говоришь, вот мои деньги, если вам нужно, я готов купить, но дешевле той цены еще на 20%, и очень многие люди будут соглашаться, потому часто деньги нужны действительно э, срочно, то есть э, если ты в себе прокачаешь эту историю, ты будешь покупать действительно интересные объекты и там у тебя появляется еще одна замечательная возможность, это перепродажа, то есть ты можешь не делать ремонт, не давать в управление, ни в посудку, ни в длительную, ты можешь просто купить ниже рынка и сразу же поставить на продажу и такие стратегии я видел, они как раз работают с недвижимостью без распила, когда они покупаются ниже рынка и потом сразу вставляются на продажу на 20-30% процентов дороже, человек ждет там 3-4 месяца и потом этот объект спокойно, без срочности продает. И шестое, это стратегия реновации, когда берется э, некое здание, некий объект, либо этаж какой-то, и переделывается под, допустим, апартаменты и частями это все продается. То есть стратегия, когда недвижимость улучшается при помощи ремонта, холм стейджинга и продается уже выше рынка. То есть когда есть убитое здание, убитое помещение, чем хуже оно выглядит, чем чаще ниже рынка его можно купить. Ну, надеюсь, это тоже понятно. И, наконец, седьмая история – это оптовые стратегии. Когда мы объединяемся в пулы, соответственно, и реализуем какую-то стратегию совместно. То есть мы можем получать максимально выгодные условия от застройщиков. И Собственно говоря, такие проекты у нас тоже есть, поэтому не стесняйтесь, можете написать мне в директ в инстаграм, описать свою ситуацию, если вы хотите поучаствовать в каком-то из таких проектов, напишите мне, ссылка будет также в описании и, собственно говоря, найдем что-то вам предложить. То есть есть идеи по торгам банк, по банкротству, есть возможность участвовать и в оптовых пулов покупки покупке ниже рынка, но понимаете, то, что если вы хотите эти стратегии реализовывать, нужен личный капитал, то есть чаще всего эти стратегии либо либо с личным капиталом, потому что э, именно они определяют возможность, чтобы мы могли купить ниже рынка. Это бонус за то, что мы даем живые деньги. Если это видео тебе казалось полезным, ставь лайк, э, подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы не, пусть, не пропустить. Продолжение. Если ты новичок и только делаешь первые шаги, то тебе прямая дорога на марафон, потому что ну, так мы хотя бы с тобой можем разговаривать на одном языке, если вы э, инвестор э, с капиталом, просто напишите мне в директ, я подберу вам конкретные готовые возможности, которые будут актуальны на момент того, когда вы напишете. Увидимся.